Привет! Рада вас видеть на своем канале. Осенняя пора – это время сбора яблок. Я вам предлагаю сегодня испечь французский пирог с яблоками. Для приготовления французского пирога с яблоками нам понадобятся яблоки, слоеное тесто, сахар, и абрикосовый джем приступим прежде всего подготовим форму для выпечки для этого нам надо ее застелить пекарской бумагой отмеряем необходимое количество форма готова теперь раскатаем тесто раскатывать тесто я буду сразу на пекарской бумаге Вот что должно получиться. Тесто мы раскатали в тонкий пласт, таким образом, чтобы, когда мы поместим тесто в форму, у нас формировались еще и бортики. Вилочкой сделаем на тесте углубление дырочки. И теперь можем приступить к подготовке яблок. Пока будем резать яблоки, уже можно включать плиту, чтобы она нагрелась до 200 градусов. Половинку яблок необходимо очистить от кожуры и семечек, а оставшуюся часть только от семечек. Нарежем яблоки на тонкие дольки. Порезанные яблоки выложим на тесто в шахматном порядке. И посыпем смесью сахара с корицей. Теперь на каждую половинку яблока положим по кусочку масла сливочного. Ставим наш пирог в духовку и выпекаем 20 минут при 20 градусах, но следим, чтобы не подгорел. Пока пирог выпекается, смешаем 2 чайных ложки горячей воды, я вот ее сюда уже налила, и 2 чайных ложки абрикосового джема. Смотрите, какой красивый, ароматный пирог получился. Нам осталось только полить его джемом. Когда пирог немного остынет, Порежьте его на порции и подавайте к столу. Он очень вкусен со сливочным мороженым. Приятного аппетита! Всем пока!